Эй, члены психбольницы Немиркин! Мы хотели сообщить вам, что только благодаря вашей поддержке мы можем сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Поэтому спасибо вам за всю ту любовь, которую вы нам дарите. А теперь давайте продолжим. Иногда бывает трудно узнать человека. В один момент вам кажется, что вы уже поняли его, а в следующий момент он начинает показывать, что он совсем не тот, за кого вы его принимали. Тот, кого вы пытаетесь разгадать, возможно, пытается разгадать и вас. Существует множество мелочей, которые могут многое рассказать о вашей личности. Например, какие туфли вы носите, как часто проверяете телефон или даже ваше рукопожатие. Если вам интересно узнать больше об этих вещах, которые дают представление о вашей личности, вот 9 мелочей, которые могут многое о вас рассказать. Первое. Как часто вы проверяете свой телефон? Вы часто проверяете свой телефон. Он жужжит и пищит, получая сообщения от ваших друзей и близких. А может быть, вам приходится использовать его исключительно по работе. Но знаете ли вы, что слишком частая проверка телефона может быть признаком того, что вы боретесь с психическим заболеванием? Группа психологов из Университета Дерби и Университета Ноттингем тренд провела онлайн-исследование с участием 640 пользователей смартфонов в возрасте от 13 до 69 лет, чтобы определить связь между использованием смартфона и особенностями личности. Результаты показали, что люди, которые борются со своим психическим здоровьем, более склонны интенсивно использовать свой смартфон в качестве одной из форм терапии. Чем выше уровень вашей тревожности, тем больше вы можете использовать свой смартфон. Чем менее вы прилежны, тем больше вероятность того, что вы станете зависимы от своего телефона. Итак, заметили ли вы, что ваш сосед по комнате в последнее время не отходит от телефона? Или что ваша младшая сестра не может расстаться со своим телефоном ни ради чего и ни ради кого? Возможно, они что-то переживают. Возможно, сейчас самое время поговорить с ними и узнать, не нужна ли им ваша помощь. А может быть, им просто очень нравится игра Among Us. Во-вторых, как вы относитесь к обслуживающему персоналу? Относитесь ли вы к своему официанту с добротой и терпением? Как вы относитесь к кассирше в продуктовом магазине? Все, кто работает в сфере обслуживания, помогают вам. И они не должны терпеть плохого или неуважительного отношения со стороны клиентов. В следующий раз обратите внимание на то, как окружающие относятся к тем, кто работает в сфере обслуживания, например, в ресторанах или магазинах. Ваш спутник постоянно жалуется на официантку? Они теряют терпение или выходят из себя из-за каждой мелочи, которую официантка делает неправильно? Когда вы обращаете внимание на подобные вещи, это может дать вам некоторое представление об их характере. Вы можете узнать некоторые интересные подробности о том, как они справляются со стрессом, даже если это такая мелочь, как ожидание заказанных куриных крылышек. Номер три. Какой тип обуви вы носите? Согласно исследованию, опубликованному в Science Direct, обувь, которую вы чаще всего носите, может многое рассказать о том, кто вы есть. Обувь может передать тонкий, но полезный срез информации о вас. В исследовании изучалась точность людей в оценке характеристик неизвестного человека, основанной исключительно на обуви, которую он или она чаще всего носит. Участники предоставили фотографии своей обуви и во время отдельной сессии заполнили опросники самоотчета. Когда испытуемым давали фотографии обуви участников, они оценивали и судили о них, основываясь только на их обуви. Обувь соотносилась с личными характеристиками владельца обуви. Они верно определили возраст человека, его доход и тревожность привязанности по фотографии его любимой пары обуви. Те, кто носит удобную обувь, скорее всего, покладисты. Если же вы носите неудобную обувь, то вы, скорее всего, спокойный человек с оттенком интернализованной боли. Если вы человек более агрессивный, вы, вероятно, любите носить ботинки по щиколотку. А если вам нравится иметь новую обувь или вы хотите носить чистую, ухоженную обувь, возможно, вы пытаетесь успокоить себя из-за тревожной и привязчивой личности. Номер четыре. Как часто вы, естественно, устанавливаете зрительный контакт? Не всем нравится регулярно смотреть в глаза, и это нормально. Но зрительный контакт или его отсутствие может многое рассказать о том, о чем вы думаете в данный момент. По данным исследователей из Корнельского университета, люди часто сокращают зрительный контакт, когда обсуждают что-то неловкое, или когда они глубоко задумались, или когда эмоции накаляются во время разговора. Кроме того, согласно этому исследованию, если вы часто смотрите людям в глаза, то, скорее всего, вы более социально доминантны и уверены в себе. Номер пять – ваше рукопожатие. Ваше рукопожатие может показаться такой маленькой банальной вещью, но на самом деле оно может быть важным показателем вашей личности. В исследовании, проведенном в Университете Алабамы, группа обученных специалистов по рукопожатию дважды пожала руки 112 испытуемым ⁇ мужчине и женщине. Испытуемые не знали, что их рукопожатие оценивается, и после этого заполнили 4 личностных опросника. Исследование показало, что ваше рукопожатие остается неизменным, и то, как вы пожимаете руку, может многое рассказать о вашей личности. Чем крепче ваше рукопожатие, тем больше вероятность того, что вы экстраверт и открыты для нового опыта. Если ваше рукопожатие более слабое, вы, скорее всего, застенчивы и немного невротичны. Когда у вас крепкое рукопожатие, вы производите более благоприятные впечатления на окружающих. Номер 6. Появляетесь ли вы на работе вовремя или нет? Вы постоянно куда-то опаздываете? У вас плохая репутация из-за того, что вы не можете вовремя прийти в школу или на работу? На самом деле, эта дурная привычка может быть не самой плохой. Опоздания могут свидетельствовать о том, что вы многозадачны или более спокойны. Результаты исследования, проведенного в 2003 году Джеффом Конто из Государственного университета Сан-Диего, показали, что из 181 машиниста Нью-Йоркского метро, те, кто предпочитал многозадачность, чаще всего опаздывали на работу. Многозадачность затрудняет метакогницию или осознание того, что вы делаете. То есть вы не так хорошо понимаете время, когда находитесь в середине многозадачности. Номер семь. Когда вы покупаете что-то для себя, но не думаете о том, чтобы купить что-то для кого-то еще. Допустим, вы хотите взять что-нибудь на вынос. И вы решаете взять суши по дороге домой с работы. А потом вы звоните своему партнеру или родственникам, чтобы узнать, не хотят ли они тоже. То есть вы, вероятно, поступаете так, если вы добрый и бескорыстный человек. Тот, кто так не делает, скорее всего, считается грубым, невнимательным, эгоистичным и не очень внимательным. Они также могут быть просто дешевками. Номер восемь. Если вы незаметно принижаете других. Люди могут незаметно грубить вам, и вы можете не сразу это заметить. Например, они так разговаривают? Вам не нравится читать этот комикс, верно? Или тебе не очень нравится эта видеоигра, не так ли? Если они часто формулируют вопросы в снисходительной манере, и вы не можете не чувствовать себя виноватым из-за их замечаний то, возможно, это не самый лучший друг. Такая манера говорить также может быть признаком того, что они смотрят на вещи с негативной стороны и не очень высокого мнения других. И номер девять. Куда вы смотрите, когда пьете из чашки? В психологии то, куда вы смотрите, когда пьете, может многое о вас рассказать. Если вы смотрите поверх края чашки, когда пьете, то, скорее всего, вы экстраверт, который легко поддается влиянию. Это показатель того, что вы легко доверяете другим, заботитесь об окружающей среде и беззаботно смотрите на жизнь. Если вы смотрите в чашку, когда пьете, вы более интроспективны. Вы знаете себя, сосредоточены и имеете идеалистический взгляд на жизнь. Если вы закрываете глаза, когда пьете, возможно, вы испытываете какую-то боль или дискомфорт и озабочены удовольствием и облегчением. Как вы думаете, какие из этих девяти вещей, упомянутых в видео, больше всего раскрывают вашу личность? Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.